Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой сервер хоп для майнинг-симулятора 2. Для этого нам, как всегда, требуется чит Буду использовать свой личный под названием Star. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А самое главное перед началом а, зайти в настройки и выбрать DLL от KRNL. У меня уже выбрано, Все отлично. Далее возвращаемся в главное меню и нажимаем на кнопочку Inject. Просто с DLL от KRNL а, работает намного лучше. То есть, с тоже, в принципе, работает, можете использовать, но там чуть похуже будет работать. Вот, с он все-таки там получше, он будет и сундуки собирать, и перезаходить, и, и все остальное. Вот. Так, вставляем теперь скрипт, мы уже заинжектились. А также, DLL от CraneL требует ключа. А вот, как видели, у меня была вот эта панелька, я уже ключ получал, проходил. Вот. А кто не проходил, у вас откроется вот эта панель, она будет светиться, она не пропадет. Вы копируете ссылку, которая там написана, далее в поисковую строку браузера вставляете эту ссылку, проходите первую капчу, далее ждете 15 секунд и заново вставляете эту ссылку в поисковую строку браузера. Вот, и так нужно, получается, сделать около 4 или 5 раз. И в самом конце у вас уже появится ключ, вы его копируете, вставляете вот в это окно, которое у вас высветилось, и нажимаете Enter. И все. И вы автоматически уже будете заинжектены. Действует это на протяжении дня. То есть вы можете хоть сто раз перезайти, и вам заново ключ получать не нужно. То есть только на следующий день потребует еще раз получить ключ. Вот, ладно, давайте начнем. Нажимаем на кнопочку Inject. Все, и ждем. Происходит это не быстро. Буквально где-то минуту скрипт, получается, думает и начинает уже искать сундуки. Вот, как видите. Я пролетаю, получается, сейчас все локации. Это специально сделано для того, чтобы скрипт смог найти больше сундуков. Так, все, как видите, он пролетел, смог найти сундуки. Вот, и сразу тпхнул меня на легендарный. Собирает он, получается, только легендарные и эпические. Если вы хотите, чтобы он собирал абсолютно все сундуки, значит, смотрите. Вот здесь, где написано название, вы также дублируете их. Допустим, вот, копируем эпик. Далее нажимаем Enter. Вставляем. И вместо эпик тут, допустим, пишем какой там есть, голд вроде бы. Вот, голд. Все. И после этого у вас получается будет собираться легендарный, эпический и голд. Так, кстати, пока объяснял. Все, мы уже перезаходим на другой сервер. То есть на том сервере, получается, скрипт собрал все сундуки эпические, легендарные и сразу перекидывает на другой. А заново инжектиться не нужно, потому что вы, грубо говоря, не перезаходите в игру. Вы просто... В этом же открытом окне ищите другой сервер и на него заходите. Ну, то есть вы уже заинжектины. Вот, нажимаем еще раз кнопочку Inject. И сейчас опять скрипт около минуты будет думать и начнет собирать сундуки. Я думаю, в принципе, более-менее понятно вам объяснил, что как, как видите, меня заново заинжектиться не попросила, потому что я, грубо говоря, не перезаходил а, в Roblox. Также такое иногда бывает, то что... О, вот, как видите, сейчас стал золотые сундуки собирать, потому что я написал gold Надо убрать. Ну, короче, лучше всего фармить это, естественно, эпические и легендарные. Это самые хорошие сундуки, потому что с них падают, получается, гемы. Вот. Конечно, сейчас я их как понимаю долго собирать буду хотя как видите золотых тоже кстати падает гема 5 гемов выпало но гема очень редко падают мне кажется и считайте по 5 штук всего лишь это довольно мало но золотых очень много на карте в принципе золотые можете фармить если вам нужны монеты более-менее быстро сможете накопить на что-то если на что-то копите вот но лучше все-таки именно только легендарные и эпические собирать вот, и таким образом, кстати, я уже накопил, получается, на прокачку Своей кирки почти максимальную То есть у меня уже кирка по максимуму прокачена Вот, и сейчас я вам еще покажу Что я прокачал из ачивок для, получается, профиля Не знаю, как они там называются точно Вот, недавно вот обновление выходило Сейчас я вам покажу, что успел я там прокачать не знаю, насколько долго я сейчас собирать это все буду, но самое главное то, что это работает, в принципе, довольно круто, как видите. Сразу меня это ходит на сундук, и он собирается. Ну, вот сейчас не сразу, конечно, иногда бывает вот такое, но ничего страшного. В итоге все равно сундук соберется. Так, сейчас эпические, отлично. Интересно, долго осталось или нет. Я думаю, что золотых все-таки очень много сундуков. Также иногда, кстати, сундуки бывают просто под э, полом, получается, на определенной локации, как видите. Тоже странно, это, конечно, сделано, система, то, что они там вообще появляются. По идее, такого не должно быть. Потому что их без чита нереально будет собрать. В принципе, никто не знает, то, что они там могут вообще находиться. Так, э, ладно, тогда давайте сейчас попробуем нажать кнопочку Inject еще раз. Потому что я не хочу больше собирать эти золотые сундуки, если честно. Я не знаю, поможет это сейчас или нет. То, что я нажал инжект еще раз. Ну, вроде бы как должно помочь. Смотрим, будет он сейчас золотые собирать или нет. Так, ну, пока что не собирает. Все отлично, значит золотые сундуки. То есть все, у вас уже желание пропадет, можете просто... Убрать это название, заново кнопку Inject нажать, и все, он у вас перестанет собирать золотые сундуки. Так, все, бежим сюда. Сейчас посмотрим заодно, как это называется. А, Game Enchant называется, окей. Okay. А, получается, Hatch Speed я прокачал уже на максимум. А, далее, Pet Storage. Ну, в принципе, это, кстати, не особо важно, можете не прокачивать. А, Midas Touch тоже прокачал, как видите, на максимум. А реберсты пока что еще не прокачал, думаю, займусь, в принципе. А открытие локаций советую не прокачивать, потому что, ну, с помощью чита вы, в принципе, эти локации открываете. Только зря потратите 1250 гемов. Ну, типа, смысла нету. Вот. И также про Pet Storage тоже смысла нет. Лучше прокачивать реберсты, Midas Touch, Хэдж Speed и вот, вот этот слот, короче, который дается дополнительно для питомца для одевания.